Хотел спросить, какие существовали проблемы? Это ваш вес был 100 килограмм? Да. 99, 700 я килограмма. Вы, как говорится, в плане шуток, омерзительно хорошо выглядит. А вот так. Но это так в юмористическом плане. Значит, какие проблемы у вас существовали, кроме 99 килограмм? когда вы пошли на программу, что вы собирались решить? Ну, как обычно, лишний вес сопровождает такие проблемы, как высокое давление, это сахарный диабет, снижение за счет сахарного диабета, уже снижение по зрению, за счет того, что высокое давление принимало препараты, это как бы вызвало сахарный диабет. Здесь, понимаете... <как> Все в связке. Одно наслаивает другое. Здесь невозможно сказать, что конкретно там чем-то я таким заболела. Все притягивалось, набирается вес, поднимается давление, начинается препараты от давления, начинается с сахаром проблемы, начинаются проблемы с сахаром, начинается проблемы со зрением. Вот. И э, э, э, соответственно... Очень вот соответственная. Конечно, конечно, и качество жизни другое. Это подняться куда-то там на этаж, на второй, на третий это дышка. Куда-то там побежать, куда-то там побежать, Ну это вообще смешно в 100 килограмм побежать. Я помню замечательную историю вашу про то, как вы не могли поднять, не могли поднять, сидя на стуле, не могли поднять прибор для... Писание. Сидя вот. на стуле, я его не могла не просто, под... Не под... сидя на стуле, поднять, я вставала на четвереньки, вот если у меня что-то там, ручка упала, там, я не знаю, ну, любой предмет упал, там телефон упал на пол. Вот. Я вставала на четвереньки, чтобы его достать. Потом я что-то там под локти, под руки, я себя поднимала потом назад. Вот. Это кто знает, что такое лишний вес, они прекрасно понимают. Вот. Это также, вот когда у тебя трется внутренняя сторона бедер, это очень проблематично в летний период, когда очень жарко, и люди стараются максимально что-то на себя легкое надеть, а вам приходится одевать. Я всегда ходила в лосинках или еще что-то, брючки какие-то, потому что невозможно ходить. Хорошо. Ну, ну что же, ну, а еще последний вопрос. Сколько раз вы проходили программу? Ну, программу я сейчас уже точно не скажу, наверное, раза четыре как минимум. Вот. Я уже точно... Ну, просто сказать, просто не возвращались, понимаете. просто возвращались к этому режиму, и, и он вам как бы с ним. Я не могу сказать, что я возвращалась. Скажем так, что... Первый раз, когда я прошла программу, я потом буквально вот на следующий день все, программа закончена. Я не делала а, выход вот плановый 21 день, вот, я сразу поела конфет, и я думала, я упаду в обморок, вот, потому что мне стало очень плохо. Я прям буквально чуть ли не по стеночке домов, я докарабкалась до центра. Я говорю, девочки, спасайте, что-то мне прям совсем сплохило. Вот второй раз, когда я программу проходила, у меня уже было понимание того, что все-таки как-то нужно послушать людей, специалистов, как это правильно делать вот этот вот выход из программы, и тогда я уже осознанный выход. Уже стала наблюдать, какие продукты там стали влиять там на определенное состояние, допустим. Вот. На третьем, на четвертом разе я уже поняла, с каких продуктов я набираю вес, с каких продуктов я набираю там отеки и все остальное. И действительно, просто убираешь то, что тебе не нужно, а убрать, кажется, ой, это моя любимая еда. Это совершенно просто когда вы знаете, что эта любимая еда вам дает, вот. какие у вас с ней возникают проблемы. Вот. И поэтому у меня вот абсолютно не возникло мысли никакой, что там не есть мороженое там, или молочные продукты. Я буду есть лед замороженный <laughs> без молока. Вот. Всегда да, есть я... чем изменить, есть какая-то альтернативная. Ну, это это как раз, к, слову о том, к слову о том, что что-то полезно, да, то есть насколько полезно конкретному человеку, да, если, да, молочные продукты, там э, очень много людей, которые, как же без них, это такая польза, да, но когда польз, вред от этого продукта для конкретного человека и для здоровья конкретного человека превышает, от этого продукта пользу то действительно может быть имеет смысл на какое-то время убрать я не могу сказать что это навсегда да а, иногда наш организм вот, обладает способностью самовосстановления что называется латает эти дыры да и латает бреши в иммунной системе и уже потом наш организм так не реагирует но какое-то время нужно вот удержать вот этот мораторий, в данном случае у Ирины оказались молочные продукты, да, но я бы хотела еще вспомнить, да, как, как мы с Ириной знакомы давно и как я ее звала на программу. И года два она говорила, да нет, я вообще проходила всех брументалей, и все вот это вот Я, вот я это действительно, все, да. я действительно проходила я, uh, макс... я, Массу практик. Это невероятные деньги, я вам скажу. Просто когда ты ходишь, допустим, в вот, Барменталь, там программа, психологи, все массажи, все техники, все, что можно было колоть, все вот эти жиросжигающие, это невероятные деньги. Это вот сколько, если посчитать лет... 8, наверное, 9 назад я это делала, это по тем деньгам были сотни тысяч. Итак, это не невероятно большие деньги, это, вероятно, это большие деньги. Вот ну, для меня это, знаете, были невероятно большие деньги. Хорошо, Хорошо большое спасибо. А вот Мы результат от был? А, результат а вот результат ну, был, но ну, он был, понимаете, какой. То, что когда считаешь калории, и ты постоянно себя ограничиваешь, то потом да, ты да, наедаешь да. вот это вот, ну, все таки больше, я бы сказала, потом ты съешь, чем вот… Похудела я тогда, наверное, килограмм на 10, вот, ну, это, наверное, да, на 10 килограмм я похудела, но это такие Не усилия, надо. потом когда… Перестаешь ходить на постоянные вот на эти вот LPG массажи, перестаешь колоть вот эти вот препараты, которые жиросжигающие, вот, и попытаешься там съесть какую-то конфетку или что-то еще, вот перестаешь считать калории, вот. ты действительно не понимаешь и не знаешь, какие продукты тебе можно есть там, потому что там немножко другая система, там именно по снижению калорий. Ну, и по здоровью, потом, Это, во-первых, и меньший результат по весу. И, потому что, смотрите, у меня получается, что я вот сегодня посчитал специально, 25 килограмм за 9 месяцев, за 9 месяцев 25 килограмм вот на программе. Просто убрала из питания те продукты, с которых вот как бы я набираю вес, с которых у меня идет отечность. Вот. С молоком иногда экспериментирую, иногда позволяю себе съесть мороженку, просто знаю, чем это закончится, и потом так думаю, нет, все-таки не буду. До прохождения программы и сейчас, после сейчас прохождения появится, программы. Сейчас появится у вас чати, на экране. Вот, вот Ирина. Ну вот на этой замечательной, позитивной ноте с такой большой разницей мы хотим и закончить. Вы крутая Ирина, как написали в чате. Продолжаем наш разговор. Нет, спасибо Все. большое. На самом деле этим всем мы... Ну, зачем мы это делаем? Мы хотим вас... Ну, просто на самом деле вам показать, что есть реальные люди, у которых получилось. Что это